Здравствуйте! Мое дело-бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Зарплата 2023. Текущие поправки. Новая 3НДФЛ. Проекты множатся. Налоговый прогноз. Зарплата 2023. В связи с изменениями законодательства с 2023 года, декабрьскую зарплату, выплаченную в январе, следует включать в налоговую базу по НДФЛ в периоде ее фактической выплаты. Например, зарплата за декабрь 2023 года, перечисленная работникам в январе 2024 года, будет относиться к доходам 2024 года. Не путайте, к декабрьской зарплате 2022 года данный порядок еще не применяется. Доход для цели НДФЛ по декабрьской зарплате 2022 года формируется на конец месяца его начисления, то есть на конец 2022 года. Хотя налог при выплате зарплаты в первые рабочие дни 2023 года и будет подлежать перечислению уже в новый срок, не позднее 30 января с учетом переноса на ближайший рабочий день, поскольку 28 января это суббота. Текущие поправки. Недавние изменения в законодательство приняты в праздничные дни. Так, в Трудовом кодексе появилось новое основание для увольнения персонала по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, когда предприниматель или единственный учредитель, он же руководитель, мобилизован, а уполномоченное лицо вместо себя не оставил. Кроме того, новым законом период службы по призыву включен в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Новая 3 НДФЛ. Ежегодное обновление декларации 3НДФЛ – уже традиция. Новая форма вступает в силу с 1 января 2023 года и применяется к отчету за 2022 год. В новой версии учтены ранее принятые изменения законодательства, в частности, вот с этого года нового вида вычета по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги и возможность расчетов по ЕНП. Проекты множатся. Проходят рассмотрение следующие новые проекты об изменении в правилах налогообложения НДФЛ иностранных лиц, ведущих трудовую деятельность на территории России. Вступление в силу планируется с 1 января 2024 года. О включении в справочник кодов доходов и вычетов дополнительных кодов, используемых при заполнении НДФЛ-формы «Справка о доходах и суммах налогофизического лица». Налоговый прогноз. Единовременной выплате мобилизованным быть, но при определенных условиях. Сумма выплаты составит 195 тысяч рублей и распространяется не только на мобилизованных, но и на ряд других категорий граждан, призванных на службу вооруженные силы при наличии контракта на год и более. А Минобороны разъяснила вопросы выплаты ежемесячного денежного довольствия, первая выплата которого состоится с 10 по 20 ноября. Президент Владимир Путин в целях снижения налоговой нагрузки в туристической индустрии поручил правительству рассмотреть вопросы об увеличении для организации туриндустрии в целях применения УСН предельного дохода, предельной численности работников, остаточной или балансовой стоимости основных средств. Об установлении ставки 0% по НДС для организаций, ведущих туроператорскую деятельность, а также предоставляющих гостиничные услуги. О возможности применения гражданами спецрежима в виде НПД при сдаче в аренду объектов недвижимости, оборудованных для размещения туристов. И новости Москвы. Предприниматели могут записаться на очную или онлайн-консультацию в контрольно-надзорные органы Москвы на цифровой платформе «Открытый контроль» – сервис консультирования. Компании, заключившие экспортный контракт на сумму не менее 6 миллионов рублей, могут рассчитывать на особую меру поддержки, субсидии по пяти направлениям и грант или экспортный кэшбэк от Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Подать заявку на получение поддержки можно на сайте Московского экспортного центра до 24 ноября включительно. Приглашаем вас на очередной вебинар, который состоится 16 ноября. Тема вебинара «Бухгалтерский налоговый учет ремонтов основных средств в 2022 и 2023 годах». А мы напоминаем, что с помощью моего дело Бюро вы можете бесплатно смотреть видео-выпуски новостей и вебинары, повышать квалификацию по программе ИПБР. Подпишитесь на уведомления об учебных мероприятиях на сайте, присоединяйтесь к нам в соцсетях и будьте в курсе. Желаем удачного дня!